Это у нас ТСЖ березовая. Седьмой дом. Работает Кубань-24. Оператор. Ну что делать? Я тоже не о, о, о, -то вот так, вот так. замыкание происходит постоянно. сюда. Глянь, грибок пришли обследовать. Лебедева Управляет. Вот так вот управляют домом. Почему да, вы да, занимаетесь местом и, и ничего не делаете? Не делаете. Я я не Буквально три дня. Мы не обрабатывали а Это что, получается, ваш обычный день уборки начинается с нормальных людей, из пылесоса, а вы с уборки тресли? Уважаемые зрители! Требуется ваша помощь в распространении данного видеоматериала. Максимальный репост. Гулькевичи, западный микрорайон, дом 7. Пока наши власти, администрации городского и районного поселения города Гулькевичи бездействуют, вместе с ТСЖ Березовым председателем, которое является Лебедева. Людей заливает атмосферными осадками. Идет порча имущества. Два года в городе Гулькевичи в западном микрорайоне доме 7 жильцов пятых этажей заливает. Любые осадки для нас это муки. Помогите нам добиться справедливости. Мы хотим кричать во все инстанции, но там одни отговорки. Мы требуем справедливости. Так, сегодня 27.02.21 год. Седьмой дом западного микрорайона. Снежок уже тает прилично. Это у нас нет одного светильника. На втором, сейчас чуть позже покажу, водичка. Тоже будет стоять ведерко. Ходя на работу, ведро было полностью пустое. На данный момент по времени уже пол третьего, а ведерка уже почти полное. Также покажем вам сейчас вот такие пятна на стене, то есть по всему, вот тут, вот тут и чуть дальше у нас отходят обои вот этот стык уже подклеивался не раз плюс уже отошла э, шпаклевка а вот на этом у нас водичка то есть рука мокрая сейчас будет с него капать вот мы попробуем сейчас его вытащить да? вы понимали там воды полный потолок скорее всего соответственно тут Уже воды достаточно, чтобы текла водичка прям хорошо. Поэтому сейчас будут это две лампы для хорошего спуска воды. А также самое прекрасное место у нас это зал. В зале ничего не течет, но соседство с коридором передают свой привет. Поэтому вот такие вот красивые узоры на стене. Идем в квартиру Андрея. Ранее мы выкладывали ролики. Он обращался к нам на канал, как у него протекает крыша и бездействие ТСЖ березового. Сейчас пройдем вместе. Посмотрим. Явка обязательно. Никого не было. Я здесь час уже сижу. Я час. Вторая уже. Ведерка. Ведерка. Потом начать вот время. Так. Ой, господи. Квартира Анвея. Камир! Он мне сейчас передаст, да, все. Если... Конечно. Да, нет. Да. Да, да. да. А там прямо оно сейчас. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, так, это надо тоже снять. Давайте пока закроем, и уже по пути. Нет, да, давайте, да. Так, у вас это Вот это ваш коридор, правильно? Это коридор, да. Снова у нас... Все как происходит. Что? Да, да, Ну, давайте показывайте. Красоту, да, в кавычках. Вот на сегодняшний день, что у нас происходит в комнате прихожая. То есть ручьями <звык> течет по <на> стене. Стена <звык> в настоящий момент влажная. Она вообще влажная. Она под плесенью постоянно находится такая. Собираем тазиками. Тряпочки здесь <звык> тоже <звык> все. влажное все течет. Смакиваем. <звык> вот. <звык> Бывает поток ночью, ночью мы Раз, практически не спим. спим по очереди с женой. Запоти. да, я вообще захотел. Это грибок. Первый вот. репортаж я делал по поводу грибка. Какой он воздействие на организм в дальнейшем показывает. Поэтому здесь все налицо. Конца, края этому нету, я как бы, уже на сегодняшний день понимаю. Достучаться проблемы для кого-то любят. И, и Проблемы, а проблемы сейчас начинается с крыши, конечно. Что, Что делать? Ремонт. Проблема. Ну, может... Ну, вытираем. я не вытираю. Нет, я просто ее работаю. <свяк> я же... не <свяк> а У меня перчатка... А все равно она уйдет. Здесь все впитает. Же, сомневаюсь. Может, Ну, а может. Влажность, сырость. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Это с виду кажется, что стена сухая. Это след моей руки. Идет развод. Тут полностью все включает. По всем сторонам. О, она пахнет. Вы знаете, очень неприятный запах. Это, это грибок, да? Это плесень. Да. Это, это черная плесень, которая я надо руки. со своими порами да, можно пройти помыть руки. Открываем следующая спальня, это где приходится нам ночевать. да? Спальня, да, да, супругой. Да, а, а тут прям капли водные? До сих пор, да. А это что, здесь тоже капли? Да. А, вот у капли. Капли. Ну, администрация посоветовала, передвинуть кровать, что я делаю. не делаю. -не, не, отличный совет. А есть, а, есть, От муниципалитета такой совет получить, который граждан защищает. Да, здесь уже бывает. Пробираемся, Пробираемся. Да. прыгаем, поворачиваем, падаем. Было. То есть вы когда спите, Давайте. можно перейти сюда. И, сказали, что... и, и, и вот это вот у вас постоянное явление? Да, это, это... да, это... Это... да это... это обычное явление. Паримся, это обычное явление. вас дождь посетил. Дождь, снег был, снег был вчера, буквально приеду, да? вчера ночью. Остатки уже это, наверное, выливалось супруга, поменяла. Готовы уже принимать другие атмосферные осадки. А -а -а. розетки, розетки я уже все изолировал. То есть ну, замыкание происходит постоянно. сюда все. Вот получается у нас включаешь свет. И как бы она вот так вот может цветом музыку нам проявлять. Вот. Долго не будем ее держать на напряжение. Сейчас мы снимем. Я... Там, вот, видишь, розетки нет низу. <звы> Постоянно у нас обработка поверхности с антипрессией. То есть это у нас оружие метод. Знала, метод борьбы. Это, это... надо снять. Это вы видите, что как бы ну, не обработано, мы же обрабатываем, если бы не обрабатывали, вообще то вообще ну, не знаю, А, то есть вы ее еще пытаетесь остановить? Конечно, конечно, обрабатываем, чистим, ну а как? Мы не, за... не заготавливаем есть она да? вот ну, как есть и ели, буквально три дня мы не обрабатывали. А, сейчас вот. мы день же как... готовим. Угу. Я же, как... Давай снимем с это что у вас? Это вот я рассказываю, спрей для обработки поверхности от плесени. Получается, вот ежедневно, можно сказать, обрабатываем, чистим. То есть плесень никуда не исчезает, только ситуация с каждым разом выпадения фасад усугубляется. То есть борьба ну, получается тщетна, если протекает крыша. А сыры... Вот это вот, вот это все вы чистили или да, что? Да, чистили, обрабатывали. Ну, это буквально вот на день она опять начинает нарастать, опять начинает да, зреть, так скажем, и чернеть. Вот. То есть если бы вы сейчас этого не делали, то что? Ну, у нас бы мох здесь был. Вот эти вот следы на потолке, это то, что вы тут вытирали. Чистили, да, вытирали, терли, все это, оттирали. Вот, Также там скобли, вот аж. Получается, мастерком я как-то был неаккуратно, даже гипсокартон отлетал, пусками вот. Угу. вот, а она уже получается в самом, в самой стене пропиталась. Это что, получается, ваш обычный день уборки начинается, у нормальных людей, не с пылесоса, а с уборки плесень? Да, вы в точку попали. Да. а потом мы переходим уже на ковры и паласы. То есть оттираем сначала плесень, как-то ну, сырости избавляемся, то есть ведра переливаем. А потом уже начинается другое. По порядку. Так у нас. И так вы берете уже три года. В течение трех лет, да. Вот это его. У mm меня -hmm. два плана если... Я, Я не знаю, надо Это все люди чистят. Это у нас Замэр 7 ТСЖ березовая. Лебедева управляет, вот так вот управляет домом, собирая при этом средства с граждан. она Вот она подсохла, растрескалась, вот, пожалуйста, видите. А здесь уже все дуло, потому что там видимо, Получается рвет снизу. Покрытие рвет снизу, так как там вода, и расширение идет в лед. А смотрите, я вам сейчас еще покажу. Оно просто так лежит. Просто так лежит да? Оно уже крошится, оно вот так вот туда же полетит кому-нибудь. Ждите, в смысле что да. просто так лежит? Вот это вот. Это так, не подходите подойдет. к краю, пожалуйста. Это вот люди тут сами про это, промазали, а вот там вот они уже совсем покрашились там вот. Да тут все аварийное, и сама кровля аварийная очень, и вот эти вот плиты, они тоже уже разрушаются, вот видите, смотрите, парапит этот, вот он сейчас здесь высыпется, и если туда передавит, он туда шмиганет какой нибудь по голове, Тюк. То есть уже тут промазали, небезопасно, и, и такого вот, здесь хватает, пьем. вон там пораскрошилось, это, это все надо полностью убирать, вот там люди за свой счет, за жестянки им сделали, специалисты вон, Нормально. О, надо снять вон ту штуку, где сделали. Вот, а тут все так надо, по-хорошему. Вот. Ну, такая же крыша, как у нас, вот 29-й. А, то есть Сейчас. вы там сделали капитальный ремонт. Там, да, там кровля везде. вот такая вот тебе. Мы же тоже кровля. хотим такую, а Лебедева нам свой на то, что типа рукотатую делать. А такую у них нет тяжелее управляющей компании. Они, я так понял, уже ушли на самоуправление вроде. Или они и были на нем. А когда не там не знаю. крышу сделали? Два Год, года, года, года, года назад. Два года не назад больше? на том доме поменяли крышу. А на этом нет не проблем, больше. да, с крышей? Тут с... Самоуправление То же самоуправление. но у них я... что-то потекло, они делали вот летом, по-моему, этим, вот мягкую кровь. У кров вас, уже. конечно, ужасная крыша, прям прям не могу, я стою и боюсь. Опасно, да, опасно. Не только ходить и жить, и находиться ежедневно под такими да? вот А вам не будут переехать, да? На данный момент, решаем вопросы родителям сейчас хотим ну, как бы в любом случае будем этот вопрос решать но у вас другого же нет? это ваши идей ну, да, нужно признать аварийный с крыши нужно тех условий это заключается с определенной специализированной организацией договоров и они делают э, тех условий что да действительно у нас выше аварийный но этот вопрос начал освещаться и подниматься вот когда начал вот конфликт Собственников с Березом, тассажир, ну, Когда еще. он начался? прям Да вот, последнее декабре. собрание. Тут уже прям, уже Когда народ декабре? уже... Когда? В декабре. Декабре, декабре, да, по-моему. Да. Тут декабре. уже просто на скандалах, на криках, на воплях. С администрации люди приезжали. Я в данный момент не У меня супруга присутствовала на этом собрании. Представители с администрации были. Не знаю, там какие-то депутаты или кто там. И вот они стояли, они, походу там просто молчали, уже в шоке были, а собственники уже просто на криках, на воплях, уже. Да, на уже уже и все, и уже просто у людей накипело. У нас получается, нам сегодня повезло, что дошли нет, да? Да, солнышко раз подсыхает он как раз подсыхает сдувает и вот трещины а потом лезут их не видно сейчас здесь ну, растения ну, ну что как, ну как вот можно это, от, это от антенны от нас... час, как выяснилось да, антенны не имеют права находиться на мягкой кровли а, на да? плоской да по закону там и начали их срывать отрывать срочно все убирать но это все опять же это народ начал жаловаться лебеди вы давайте что-то делать ну первое что на антенны давайте антенны снимать Ну, антенны мы снимем и что да да, я да. вообще антеннами не пользуюсь, все через wi да телевизор, да, через интернет. Вот это моя кровля. Вот это я пытался колхозить тоже, ну покупал как-то швы, но это все уже по новой повылезло вон она, но я уже вижу. Трещина. Вот она скорее всего то, что мне течет. Спасибо, вот да? она вся трещина. Вот пусть мой коридор и страдает. Ну да, вот она пугает да, а вот вот кровля сходится и пошла сюда на линевку вот нет, почему нет. мой коридор течет так хорошо я вот смотрю тут тоже да вот тут уже а как хорошо прямо лопнуло здесь пробита где-то было я заливал прям много заливал ну, вот она наша ливневка а тут вот что здесь такое? я не знаю кто-то что-то оставил это вот тоже может быть это вот отсюда плиты вот, деревяшки положили на них Ой, здесь ливневка тоже Получается, от меня вот так себя сходится сюда, крыша конусом. То же самое у меня. А вот от соседей, которые напротив, вот она вот так вот вода гуляет. Вот она, стоит вода. Здесь, это, Блин, нахорошая вот такой такая, видимо. А тут у беда у них постоянно. Вода стоит просто. Тут люди вот латали-латали за свой счет кусками, но... Да даже то все такая, да, но ну, говорят там куда-то потерять. Ну тут это не проблема устранить сам, куплю лист, залезу, пройду. Не полегло. Выплю. Ну сам, Ну просто это весь дом надо тогда делать. Либо да. просто сам над собой как-то что-то придума. Пожаловала к концу съемки администрация города Гулькевича, именно Мурыгина Мария Владимировна приехала. Администрация города Гулькевича от Горушка приехали. Водоканал прибыл. на седьмой дом, ЗМР. Администрация уже здесь. Вот еще водоканал. Водоканал. О, глянь, грибок пришли обследовать. Лена, смотри. Грибок обследовать пришли. С чумоданчиком, да. Это точно водоканал, да? Написано Водоканал написано. Это, блин, это, блин, это, блин. С чемоданчиком Это, наверное, обследование споры плесени. Это зам главы Мурыгина. Приехала жильцы. Съемочная группа. Горячая линия. Мария Владимировна даст сейчас пояснение, комментарии свои. Администрация пригласила Лебедеву ТСЖ дать пояснение, комментарии происходящему, так как сама она не явилась. дома, видит? Нет, ну, ладно, а А, вот ее отсюда ехать. Вон угол <свят> у меня даже выдавал. Переставки антенны, потому что крыши нету. Они все равно ставят, она разрешает, и они ставят. И 36 лет мы без, без крыши живем. Да. Расскажите, как крыша строилась? Видели? Вот как она строилась, я ей говорю. Плита идет. А потом кирабзит идет два слоя. И толи два слоя. Все. Это что, крыша? А потом заливали, правда, лет 10 битубом но он все равно расплавляется на солнце, и опять льет весна-осень, и все, и пошло, поехало. И вас затапливали, да? О -о -о -о. все 36 лет затапливают, что. Они же, они залили бетоном, но она трескается, и все равно проходит, ну, не так 10 лет. А 15 лет, а Остальные лет, не 15, а остальные года, ничего вообще не делать. Не заливай их. Ну, Смотрите, да, да, вот жители, да, -а -а. что он да, да, да, да, вот да, да, вот у него в квартире и у него в квартире. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вы да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, 88 й квартире Волков Андрей Иванович. Значит, завтра, 4 марта, у них гражданское дело с подрядчиком. То есть был заключен договор между Волковым и подрядчиком на эти работы. Была произведена выемка. То есть, всего основания до плиты. Чего делать было нельзя. Тем самым спровоцировали, раскрылись примыкания, затопило в первую очередь квартиру Волкова и близлежащие квартиры, тоже не пострадали. Вот. Это мы разбирались очень много на заседаниях главы района. приглашали руководителя отапа ремонта, которые тоже дали э, оценку, что кровля была сделана на технологии. Вот. Э, более того, мы написали заявление губернатору государственного края, чтобы нам перенесли э э э график. Э э срок капитального ремонта на более ближний, потому что парапеты на кровле рассыпались, они не выполняют свои функции, естественно, несущие темы помогают и копит пятые этажи. В чем причина? Причина, значит, нам администрация города рассказала, что нужно сделать экспертизу. Экспертизу мы заказали, на этой неделе мы ее оплатим, 30 тысяч рублей это стоит. Потом также проведем собрание и будем решать, если нас не устроит, на какой год нам дадут ремонт, то если, собственно, решат, будем забирать средства, переводить на лицевой счет и делать самим, потому что кровля, конечно, требует капитального ремонта. Мы ее ремонтируем, ремонтируем, люди за свой счет делают ремонт, мы возмещаем им счет в отплаты, а результата нет на основании водостроения. А губернатор сказал до 31 марта сдать все договора по домам и подрядчики это, должны быть задать. И тогда ремонт, будет на... если до 31 марта. Рима, сзади, это это значит, на тот капремонт, ремонт, на который назначены дома в 2021 году. Вот, Вы, не Вы не путайте. А у вас На Заявила, да, что у нас жилье отбирается? Молодец. 31 год, то есть людям да, еще 11-10 лет, да. 10 лет, 10 лет. Да. Так, их же затопит вообще напрочь. Оно и до первого этажа уже дошло. поменяйтесь квартирами. Нам сказали... До первого этажа уже дошло, счетчик. Мы это, предлагали администрацию к вам в подвале... ...сортизу аварийности кровли, или же выбирайте... ...с вам счет, да. чтобы сами нанимали подрядчика и делали. А сколько нужно делиться в это ну, кровли, говорят, 3 миллиона. То есть, кровля на седьмом доме, она достаточно сложная. Здесь идут внутридомовые веневки, то есть веневки внутри дома. Парапеты по всему периметру, они уже рассыпались. Вот. Мы а не а у вас вопрос. Потом отдельно покажешь. Потому что там крыша. раньше была такая же крыша, как здесь. А ну, вот это вот было у них в 2002 году? Да. Они, возможно, сделали проект и сделали свою шиферную. Возможно, а вопрос. Подойдите ближе, пожалуйста. Елена Александровна, а вот вопрос по капитальному ремонту. Кто расставлял приоритеты вообще? Фасад сделать или аварийную крышу? Просто как бы, почему в тот момент не обратили на аварийность крыши? То есть фасады, по сути, они под дырявой крышей, красота эта, она не нужна. Нет, у нас Любой. были битые стекла, они битые вообще стекла падали были, на они, людей. По, на вот, людей падали. Нет, в двух местах можно было а поверить. А, значит, И что забыть. вы дали капремонт, да. там есть специальный пакет документов. На каждую квартиру был свой бюллетень. Человек голосует, за какие работы он голосует. Поэтому большинством было принято поменять Я витражи. у вас спрашивал протокол. Вот сколько вам писало письменно? Что вы на претензию не ответили? Письменно. Да никто не, Ответ. не ответил. Письменно протокол. Вы не протокол. Вы, вы, не если претензию не понимаете. вы ответили, вы сейчас у меня за что прахли? За кровлю спрашиваете? Закромно. Закромно. Буду... Мы, мы, э, мы с нами... на собрании с вами встречались. Да мне не нужно голосовать, да. мне получается, нужно письменно. Получается, что большая мы. часть дома, она, в принципе, не живет на пятом этаже. И те, кто не касается этой проблемы аварийной крыши, в принципе, они и не вошли в, тот, в те бюллетени, которые э, нет, проголосовали почему? за обитражи. Протокол вы не можете предоставить нет, нет, нет, не я говорю, что их меньше, чем те, кто не, кого не заливают. А... Ну, просто на тот момент, на 2016 год, у нас Строить, вопрос, это какой-то ну, какой остров. Мы говорили вы за крышу. не отслушали Вы здесь стали. сколько живете? Что вы 36 лет, с самого начала дома. дома. Да. Собрание, когда было, о чем говорили? О крыше или о витражах? О а витражах говорили. А кто? 5 а человек собрали всего. А крыша? а крыша? А крышу стали говорить, нет, мы не можем, денег нет. Много на крышу, да. можно что Даже меньше. И решили поставить жир. это. У нас тысяч. Это гораздо Хотя надо было крышу ставить, а не витражей. А сейчас у них на счете миллион 240 тысяч. Это, это тоже мало, как -то колесами, а? Подождите, все знают, все по, по, по поводу аварийности. Здесь, когда Андрей Иванович сделал эту работу, я вот могу вам предоставить, написала заявление в полицию на такие работы, чтобы дать понятие, я им говорила, что вас затопит. Вот это заявление. Этого подрядчика на собрании привели вы. Вот это вы привели заявление, что, Порекомендовали что кровля сделана вы не, переворачиваете. Не, по, не по технологии и его затопит, потому что его основание было ниже, чем основание общего дома, понимаете? А без исходности уже люди и сами латают. Вы за свою да. говорите квартиру. Говорю за свою. Что, что вы сделали почему, для того, почему чтобы вы ничего не сделали да, да, да. вы Почему вы ничего, не вы ничего не сделали? Вы ничего не сделали, ответьте. Почему же а не жалуемся. мы сколько людям Почему возместили, возм... возместили. Почему? денег, люди делают ну. ремонт. Мы его привели Это на собрание, да. его. Ну, никто... А сейчас Я крылью. Крылью. Хорошо, никто не жалуется. Нам капитальная Вот так, как крыша у вас, за... Они... вот так, как вас затопили, ремонт. Андрей вам. Ну, куда все. она будет жаловаться, лет Капитальная крыша давно удалась. что-то У нас третий дом в микрорайоне. Давно уже да, а мы старые. Эффекта никакого не дало, потому что да на основании да. вода стоит. Ну, да, для да. того, чтобы делать все, воды не было, нужно все да, это да, убирать и да, делать надо хорошо. По содействиям решения. По мы можем только вот помощь мы дали наши БТРи, дорогие технической которая помогло сделать заключение, то есть технический отчет. По состоянию крыши, где э, прописано у них, не видела этот отчет, сегодня я была в ДТИ, и там указано на э, необходимость, срочное выполнение необходимость капитального ремонта крыши. Поэтому вот сейчас, э, завтра Людмила Александровна идет, оплачивает, забирает этот отчет, который она предоставляет нам под капитального ремонта. И мы в преждевременный план, то есть в краткосрочный план при наличии экономии ставим этот дом в краткосрочный план. Сейчас после торгов 2021 года, если создастся экономия, такой дом уже с таким заключением, он у них будет четвертый. И если хватит денег, возможно, это будет либо в 2021 году, либо в 2022 Мы надеемся, что если большая экономия, то в 2021 Если нет, то на следующий год надеемся попасть в программу именно вот срочных ман на основании этого отчета. То есть, чтобы вы понимали, гарантии нам несу не дает. А людям остается сидеть и ждать. То есть в сырости, в что... плесени. Да, ничего нельзя и сделать за ничего, люстры тухнут, все, лапочки горят, все, пожар может получиться. Ну, как, как, не поймут, ну, я в город говорила сколько раз. Не забрали, потому что еще не все забрали. Кто сказал? Я вот такого вообще не говорила. Пожар может получиться, Вот что? Вы же мы забрали. у вас собрание и поясняем, что нужно для того, чтобы ускорить процесс, вы же выходите, вы сами говорите, 5 человек, вы выходите, давайте не чешу. Давайте что? повторим, мы сейчас масштабно более покажем. Мы сейчас покажем в своей программе, что нужно сделать, чтобы усвоить. Давайте мы поговорим еще раз. А что То, что было, вы им да, говорили. Что людям, когда мы собирались да. на собрание, да, да, да. мы с жилищным кодексом предусмотрены сроки переноса капитального ремонта на более ранние. Как уже говорила Елена Александровна, это либо дополнительные вносы, либо переход на спецсчет, либо изготовление технического отчета, в котором уже указано о срочном ремонте пробы, то есть необходимости срочного капитального ремонта. Мы собирали собрание тут уже два года, наверное, каждый квартал. И Елена Александровна все время присутствует. И мы жителям, которых выходит пять человек, заинтересованных очень мало. Мы и говорили, и объявления развешивали. Никого это не интересует. Тот, кто вышел, единственное, кому на голову капает, и вышли. Мы рассказываем о том, что нужно сделать. Пожалуйста, есть возможность, только займитесь. Примите решение, какое вы. Либо на спецсчет переходите, либо соберите денежки, сделайте техническое заключение и, пожалуйста, нам приносите. И мы будем дальше уже с фондом капитального ремонта продвигать эти сроки на более ранние. Вот, наконец-то, вот сколько мы месяц назад, наверное, собирались, это уже 105-й раз мы... Уже наконец-то пришли к тому, помогли Елена Александровна найти организацию, которая им за минимальные деньги сделает этот отчет. Отчет на сегодняшний день готов. Завтра на оплату, и мы несем его фонд капитального ремонта. И надеемся, что до 22 год у вас уже будет Если пожары не Здесь кровля. Это единственный дом, где нет технического этажа. Понимаете? Нет технического Давайте этажа. Повторите. Дома, которым по 40 лет отдали на самоокупаемость, согласно постановлению правительства. Седьмой дом нет технического этажа. То есть кровля и сразу получается потолок собственников. Понимаете, ничем не защищены. Кому мы должны предъявить претензии? К тем, кто строил когда-то? Получается, что некому. Да, и то есть мы обращались к губернатору, это в его власти, перенесите нам срок капитального ремонта. Там говорят, в капремонте колоссальные деньги. Но есть эти миллион двести сорок, у нас тут ТСЖ четыре дома. Мы можем дать им денег, да, другие дома, дайте чтобы сделали, сделали одну крышу. Но дайте нам этот срок, нет, нет, не дайте. Раньше были те дома в срок, ну, Самый старый наш столе, не по тот нет. А раньше было так, 50 на пятьдесят. Нормально люди согласились, сделали крыши, давным-давно сделано. А у нас нет. Почему мы хотим капремонт? Даже 50 50. Потому что в капремонте присутствует госприемка. То есть специалисты, которые проверяют качество технологии, mm -hmm. соблюдается ли технология или нет. А наши подрядчики, подрядчики mm -hmm. да, они, как правило, не выдерживают технологии, И это проблема. И да. Да. Кровельные работы, они достаточно дорогие. Mm -hmm. 300 рублей квадратный метр. 300, mm -hmm. 300 рублей. Mm -hmm. Если 5 тысяч квадратных метров площадь Гобля. Мы считаем, что а это нормально. Это? Так, можно ваше имя, фамилия, отчество под.. и, под.. и должность? Царь, а, а ваше правильное имя, фамилия, отчество и должность? Мурыкина Мария Владимировна, заместитель главы Куртического района. Угу. Ну, в принципе, я все услышала, давайте мы подождем, потому что я не думаю, что сейчас вас оставят беде, люди просто не понимают, что у вас беда. Суд с подрядчиком Узокова, Андрея Ивановича, и суд решит, если признают экспертизу, уже сделали. Если признают вину за подрядчиком, он должен возместить, он требует 280 тысяч. Возмещение материального вреда по его квартире. За крышу. То есть, ну, я ремонт не начну делать я квартире, не будет делать Но извините, мы ТСЖ, я мы тоже разбираю. подадим на этого подрядчика, потому что... извините. Ты можешь не болтать в кадре. Если Андрей Иванович не совсем понимал на тот момент в устройстве мягкой кровли, то извините, у нас и подъезд, и подъезд, и подъезд. Да потому вы что я хотите... вам говорила что перекрыть в один Не слой, кричите, а вы начали выемку делать. И мы почему с ним договор не заключили? А, а это ваше решение было. Ну как это ваше Правильно, решение? Так. Напрямую на собрание. Я бы никогда вами, договор не, не заключила хочет. на выемку не кровли, которая 36 хочет. лет. То есть вы проблемы передвигаете на то, что Я не передвигаю, это Я с вами так. к работе. Вышла. Это так выглядит. Да, ну, мы мы крайние. Это как терапевтистом занимался. Мы крайние. Мы крайние. Давайте мы подождем Дарья, что будет. Потому что я думаю, что вы в ближайшее время же отвезете вот это. На этой неделе, наверное, съездим сами в капремонт, в Краснодар. Угу. С визитом Краснодара. Прошел. Она... Как он прошел? Не прошел. Он вам год дал. Да, и, и год не прошел, и потекла, конечно. Ну, а почему вы... Я на собрании говорила, Марина, мне он скажет, обращайтесь к подрядчику, пусть исправляют свои... Широховато. А если гарантийный вот. срок не прошел. Собственник волков должен справлять, подрядчик. А что у нас-то с Эшеверезовой делаем? Нет, подождите. Обещаю, давай словом занимается. Что вы делаете? Вы по вашей 36 говорили. лет у женщины течет кровле. Почему, нет. Почему? Нет. вы не сделали? Нет. Ладно, вот да ничего, у, нас нет, сделали. у нас три да года. У нас три нет. года. У нас три года. Вот мы начинаем обращать внимание. Если бы не обратили внимания, тогда бы не было. Не было как ему, условий не было бы, если бы сейчас не обратили внимания. 36 лет нельзя было крышу сделать. Так, все, 36 не лет у меня продолжалось бы течь. Да. Ну, вы объясняете ну, это? Бранье наглое, очередное. Прямо заявляю. Да. Нету веры вам. Нет, вот. Это муниципальный лет, тариф 15 да. рублей. 36 лет я не хочу жить как эта женщина. Если да. Если да. Вот не это хочу. ужас что творить 36 лет я да. не, да. не хочу. Вы заключили ужас. договор. Вы, да. заключили. вы, да. заключили. вы да. его привели. Вера и Привели вы меня. Есть из спотребничка спрашиваю. Если вы, да. вы должны да. вас Да, вас, да. Подавайте. Подавайте. Подавайте. Подавайте. А ну, и как люди, Подавайте. Научились говорить и говорят. А дел не Но люди страдают из-за ваших Миша подаваний, из-за ваших проволочек. Сколько да. времени Миша они страдают. Почему вы занимаете место, и ничего не делаете? Вы... Елена Александровна, если бы не обращали внимания вот сейчас, и так бы все молчаливо, все проходило. У а, вас. Вы, а вы твой да, подъезд разорвали. Провод. разорвали. Да. Хорошо, второй, что я разорвал да, подъезд. И третий. Как, как, как это не течет? Там вы там были, там вы там были когда последний раз на крышу? Когда вы были последний раз на крышу? Проходили людей, спрашивали, что за проблема у них. Надежды мало, конечно. Вам не стыдно. Мне не стыдно. Это тебе стыдно. Причем Я живу в таких условиях, конечно, не стыдно. Администрация, она ноль внимания. Вы с И все. А с кем вы решаете? Врачи, меньше. По понял? Мы собирали 20 лет назад. Еще деньги собирались. Еще лет назад. Еще решение собирались. Еще решение собирались. Еще решение собирались. Еще решение собирались. Еще решение собирались. Ну, не, не, не, не видно, течет, не течет, Не течет, сейчас немножко течет, потому что зять сделал это методом, а все сам задел а -а -а. нашу крышу. Вот а это, а вот ходим, ну, как наверное, лаком скрыл. Лаком, лаком покрылся. Я поняла. Мы ходим. Вот да, вот. А так все течет, например, ну, иллюстра на, тухнут. На, на, на Лампочки, горят, не нельзя побелить. Танеч берить. Нельзя как-то сделать. Может быть. Мы надеемся. Но это все такое условное. Это То есть, все рейтинга в рейтинга. Она, она не, в не она не живет в этом, раз, она, я так понимаю. Даже... Нет, конечно. А в смысле да. если... форму управления, либо перезбирайте, Глава города говорит, ну, что форум должен быть. Все же нижние этажи всех устраивают. Да-да-да. Это должен весь дом уметь немножко не. А она это не не организовывает. Всего. город. Организуйте, да, вы, говорит, вам тогда. же нужно поменять ставку. А ну, это же власть, Пятый вот, этаж выше, ну. только пятый этаж и то как бы. Ваша косяк. Какая позиция здесь гражданская? Моя Думает. хата да, с края. Да, да, да. Но я их все. А представители не реагирует, а на свои деньги собирали. Вот, будет... Даже посправить. вот вы говорите, собрать пол, половину ваш. денег, что они Где вариант, что эти деньги дойдут до крысы? Где вариант, что подрядчик, которого она опять придет, будет...